Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете, и в этом видео я вам покажу как легко и быстро заработать криптовалюту от биржи Binance. Биржа Binance это самая популярная биржа. Она на первом месте. Посещаемость данной биржи более 91 миллиона в месяц. Это самая крупная биржа, которая существует только в интернете. И она раздает деньги за простые действия. Чтобы нам здесь заработать, вам нужно быть, быть здесь зарегистрированным и иметь на балансе 0.01 USDT. Можно немножко больше. И чтобы здесь заработать, я вот опубликовал здесь пост, можно заработать до... 2000 долларов за простые действия. Я вчера вот отправил 0.11 USDT. И мне на баланс сразу же пришло 0.3 буст. Буст это тот самый, тот самый доллар за простые действия. Сейчас я вам покажу, как это все сделать. Переходим в свой кабинет биржи Binance, нажимаем финансы, нажимаем Binance Pay. Попадаем на вот такую вот страничку. Копируем идентификатор платежа. Если у вас нету, вставляем мой. Далее нажимаем кнопочку отправить. Здесь выбираем идентификатор платежа. Вставляем его. Нажимаем продолжить. Здесь выбираем криптовалюту, которую вы хотите отправить. Ну, например, Boost. Выбираем. Здесь выбираем сумму. Нажимаем, прописываем. 0.01. Можно еще там 0.1 вот так вот прописать. Примечание не обязательно и продолжить. После того, как вы нажмете продолжить, подтвердить, вам выпадет бокс. Вы нажимаете открыть. Далее, если он у вас не откроется по какой-то причине, вы переходите вот, нажимаете на человечка и нажимаете центр наград. Переходите в вот, центр наград. И вот вчера у меня выпало 0.3 буста. Я отправил 0.01 USDT. А пришло мне 0.3 буста. Я немного заработал. И нажимаете использовать. И эти деньги у вас уже будут в кошельке на балансе. Вот такие простые действия. Кто еще не пользовался Binance Pay. Переходите. отправляете 0.01 USDT. И получаете свою награду. Вы можете получить до 2000 долларов. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, кому сколько выпало. Всем желаю отличного дня и хороших всем заработков. Всем пока.